Ну вот и начался май, скоро пойдет время закруток, пойдет смородина, пойдет клубника, ну и так далее И всем потребуются закатки, и вы пойдете в магазин, и что? Правильно, купите дороже Поэтому покупайте у меня, и жизнь у вас наладится Вот такая закатка есть, да? Механическая ну, пару слов, кто я такой. У меня был магазин, который благополучно закрылся из-за из открывшихся кипер-супермаркетов московских товарищей, которые по всей России уже понатыкали свои э, сетевые магазины. Вот, обычная, да. Ну, в общем, мне пришлось закрыться, да. Обанкротился я. Вот такая вот, понятно, да? Думаете, одна у меня? Нет, вот. Смотрите, вот. Думаете, обманываю я хочу вас развести что ли? Вот. <смех> Никто не покупает. Цена. Цена, цена, самая главная цена. Цена 200 рублей. Вот, вот. вот такая вот закатка по спирали. Понятно, да? Вот. Не буду там выкладывать. Короче, я даже не знаю, кто тут. Ну вот. А, цена, ну тоже 200 рублей вот 250 рублей такая вот, все новое Всё с инструкцией Лежат. никому не нужная у нас в магазине такая закатка 500 рублей почему потому что я туда их сдал по 250 Они имели совесть накрутить 100 процентов ну это дело их не деньги сразу взяли меня вот, но кто-то отказывается работать, я бы все их сдал, но кто-то отказывается. Мы работаем только с ООО, и только по договору, ну что мне ООО открывать, что ли? Я не знаю, сколько открытий ООО, это большие деньги, потом платить не надо, а, или СП, ну что ж, мне ИП открывать. Это будешь пенсионный фонд, по-моему, квартал там 40 с чем-то тысяч платить. Нахрена? Ради того, чтобы сдать эти закатки. Я не знаю, сколько тут, может, тысяч на 3 на 4. Ради этого 4 тысяч, чтобы вернуть, я буду 40 платить. Не-не. Так что вот, ютубовцы, дорогие, вы извилины свои шевелите, кому надо подешевле. Вот это 200, это 200, это 250. По-моему, и такая еще есть, Машенька. Тоже 250. Вперед, налетайте.